Сегодняшний урок у нас посвящен гармонии наших пяти первых элементов. Мы рассмотрим эти инструменты, и у нас будет немножко исторических моментов здесь, для того, чтобы вы понимали, что целостность, восприятия мира, она всегда опирается на какую-то философию. У нас их очень много. Я рассмотрю те, которые близки мне. Вы можете опираться на какие-то другие философские науки. И то, что сейчас очень модно, развивать какие-то направления, вырванные из контекста общей философии, это говорит о том, что уровень образования народа-населения падает катастрофически. И наша задача, как, наши, ну, как родители, я имею в виду, да, это привить ребенку какую-то концепцию, дать ему право выбора, чтобы он познакомился с какими-то философскими учениями и для себя принял какую-то модель мира тогда базовые ценности выстраиваются самостоятельно. То есть от принятия того, что является вот этим стержнем, как у пирамидки, да, куда набрасываются цветовые вот эти шарики, да, цвета радуги. Итак, мы начнем с домашнего задания. Ваше домашнее задание – это будет подобрать себе музыку, которая вас будет возбуждать каким-то действием. К элементу огонь, для того, чтобы мы как-то начали что-то делать по-новому, здесь я предлагаю вам выбрать рок-композицию для того, чтобы разрушить какие-то старые концепции. Громко слушающая музыка что-то разрушает. Важно управлять этим процессом. Что вы хотите разрушить? Разрушить какую-то неработающую установку, разрушить представление о чем-то, разрушить какое-то качество, да, то есть... Все, что касается подростковости, к чему относится элемент огонь, все, что касается к непринятию чего-то, но из хаоса рождается новый миропорядок. Вот это о чем. Вода – это молитвы и мантры, которые отличаются от там мантры Дева-Примал. Это мантры, которые наполнены смыслом, смыслом, то есть смысл, качество внутреннего содержания. Он очень сильно будет отличаться от того, что нам нравится на слух. Металл – это капельное пение, это классическая музыка, это вилончель, это скрипка, это звуки нашего космоса. Земля — это марши, это музыка, которая дает нам какую-то структуру на действие, что-то на какую-то направленное, на цель на какую-то, да? И дерево — это Вальсы, мантра, Дева Примал, пианино, гитары и все струны. Так звучит любовь, так звучит пространство всеобъемлющее. Я все принимаю. И это самое приятное для нашего слуха и для нашей души музыка, которую мы очень часто, ну как скажем, принимаем только ее, а остальное для нас это как бы не касается. Вот в этом и заключается перекос что все пять первых элементов и все пять звучаний, они для нас важны. Только так выстраивается гармония космоса. И если мы потом дальше будем разбирать, вы послушайте внимательно, вслушайтесь в те ссылки, которые я вам даю, как звучат планеты, они звучат по-разному. И нам очень важно, чтобы любое звучание доходило до нас. Вот здесь информация, которую я как квинтессенцию выбрала в качестве того, чтобы вы потом дальше, как домашнее задание, посмотрели, если вам это будет интересно. То есть я выбрала несколько таких ключевых фигур, которые помогают нам осознавать, почему так, а не почему не по-другому. Да? Вот Пифагор считается как человек, ну, как небожитель, как Потомок богов, прямой потомок богов, да, потому что у него как раз вот было то, к чему мы все стремимся. То есть вот мы говорим, нам нужен какой-то идеал, нам нужен какой-то человек, к которому мы могли бы стремиться. Вот Пифагор это один из тех людей, к которому имеет смысл стремиться, подражать ему, потому что он как раз и понял вот эту гармонию. И не буду вам зачитывать весь слайд, вы можете его потом самостоятельно прочитать и подобрать еще какие-то интересные информации о Пифагоре. Скажу лишь то, что вот его... Основа душа как осколок эфира ⁇ это та концепция, на которую опираюсь я. Да? То есть это эфир э, все абсолютно в нашей жизни и душа как какая-то небольшая часть эфира, которая принадлежит всему и в то же время она принадлежит конкретному телу. И живет все, что содержит тепло, поэтому растения тоже живые, однако не все обладает душой. И вот это одушевление неодушевленного сейчас подмена понятий, которая не только ломает представление Пифагора о мире и его философию, но и искажает ее. Да? Давайте не будем кушать животных, потому что у них тоже душа. Давайте не будем кушать растения, потому что у них тоже душа. И в итоге человек умирает. Да? Я не говорю, что всем надо есть мясо каждый день до смерти. Я просто к тому, что сейчас идет очень сильная подмена понятий. А Платон, который жил уже совсем недавно, если смотреть, сравнивать его с Пифагором, но обратите внимание, он а, всю, вот если Пифагор а, зачислял, да, то есть вся планета, вся мироздание, вся Вселенная а, была оцифрована Пифагором, и, и сейчас к, этому, к этой цифре приходит как единственная модель, которая будет упорядовать чуть -чуть все, но это тоже извращение учения Пифагора, то Платон... Из цифры сделал объемные предметы. То есть, это его модель мира она включена, включает в себя как бы построение, как из чего, из чего строится Вселенная. Да? И вот смотрите, каждому из пяти первых элементов он дал название и сделал его объемным. То есть огонь – это титрайдер, грубо говоря, пирамида. И здесь сосредоточение как инской, так и янской энергии. То есть это как разрушение, как созидание, так же, как и рок-музыка. да. И эта пирамида она дает такое внутреннее состояние урегулирования энергии и силы для рывка. Воздух соотносится с октайдром, это инская энергия. Земля соотносится с гексайдром, это янская энергия. Вода с экосайдром это инская энергия. И дадекайдер это соответствовал вообще вселенной, то есть в додекаэр вписываются все предыдущие фигуры. Объясню, как это выглядит на практике. Да, вот фигуры гармонии. И если соединить все центры шаров Куба и Метатрона, то эти линии будут гранями пяти платоновых тел. То есть внизу мы видим... Вот тетрайдер как звезда, куб метатрона, и вы видите, как в него вписываются все пять первых элементов. То, о чем я вам говорила все это время, мы можем управлять пятью первоэлементами. элементами. И гармония пяти первых элементов будет приводить вот этому красивому цветку жизни, который у вас первый на экране. И это как мандала, это как как раз вот когда мы рисуем такие раскраски, раскрашиваем, мы как бы уравновешиваем внутреннее состояние пяти первых элементов. То есть здесь а, говорится вот этот объем о том, что вся энергия может вот таким видом подаваться. И соответственно мы с вами можем... Пользоваться этим, пользоваться для того, чтобы уравновешивать, усиливать, влиять на те первые элементы, где у нас не хватает энергии. Во времена Пифагора само слово «додекаэдр» вообще нельзя было произносить, то есть за это убивали, настолько это было священным словом. Поэтому эта фигура, расположенная у внешнего края оболочки энергетического поля, является высшей формой сознания сознания. У человека. Дедекайдер и икосайдер являются относительными параметрами ДНК. То есть это как и ни-янь. Вот мы видим переплетение вот этих фигур, которые связаны как раз вот с этим плюсом и минусом, если так обывательски говорить, да. И молекула ДНК представляет собой вращающийся куб, который вот вкладывается в эту цепочку и вместе они составляют вот эту красоту. Атомы огня имеют острую форму, что объясняет прикосновение к огню очень болезненно. Атомы воды самые гладкие, круглые, поэтому они могут плавно обтекать друг друга. Атомы земли могут плотно быть прижаты друг к другу, заполнять пространство без пустот. Ну квадрат, понимаете, да, какие там пустоты. Кирпичи складываются, вот, пожалуйста, у нас возводится крепкая стена. А воздух, который может быть и горячим и влажным, имеет промежуточные между между огнем и водой, форму атомов. То есть Платон описал форму атомов. Еще до задолго до квантовой физики и прочих дел, да, то есть это все уже было. Теперь нам нужно понять, что мы можем делать с платоновыми фигурами в наше время. Вот энергетическая оболочка человека представляет собой пространственную конфигурацию. Внешняя наша ну, вот аура – да, это сфера. Она самая близкая к ней к этой фигуре – это додекайдер. А затем фигуры энергетического поля сменяют друг друга в определенном порядке и повторяются в разных циклах. Например, в молекуле ДНК чередуются, как я уже говорила, и косаэдры, и дедекаедры. Обнаружено, что платоновые тела способны оказывать благотворное воздействие на человека. Эти формы обладают свойством видоизменять, организовывать энергию в чакрах человеческого тела. Причем каждая кристаллическая форма благотворно воздействует на ту чакру, первый элементу которой она соответствует. То есть что мы можем сделать? Мы можем сделать из медной проволоки фигуры Платона или купить. Именно из медной и пустотные. Они больше всего работают. И прикладывать эту форму к той чакре, в которой у нас сейчас меньше всего энергии. Что мы хотим насытить и структурировать? Итак, дисбаланс энергии в Маладхаре исчезает при использовании Куба, элемент Земля, первой чакры. Садхистана реагирует на воздействие касаедра, элемент Вода. На манипуру благотворно влияет титраедр, элемент Огонь. Функция анахаты восстанавливается с помощью октаедра, элемент Воздух. И эта же фигура способствует нормальной работе вишудхи. Обе верхние чакры Аджна и Сахасрара поддаются коррекции ДДКедром. Что это значит? Это значит, что... По Пифагору он узнал, что такое золотое сечение. Да? И вот это золотое сечение встраивается в эти фигуры, потому что они все имеют определенную долю, одинаковой величины ребра. И таким образом структурируется не только наша ДНК, но и дается возможность все больше получить энергии, той чакре который мы работаем к тому первому элементу которая нам необходим ниже я дам таблицы соответствия чтобы вы не искали не лазили это все очень удобно будет и у вас будет домашнее задание повоздействовать на какую-то одну чакру с помощью всех инструментов которые я сегодня дам итак вот здесь как пользоваться, я вам уже сказала, лучше всего это металл, медь, которая лучше всего проводит электрический ток, и она должна быть полая. Но можно делать такие фигурки, собирать 5 платоновых тел из каких-то кристаллов, можно собирать из, самим сделать из бумаги. Но это будет уже менее эффективно. Если вы будете прикладывать фигурку с определенным кристаллом, который соответствует еще там этой энергии, этой чакры, то, конечно, будет усиление. Ну и, конечно, даже медицина сейчас, представьте, да, начала уже понимать, что практическая. Стиль мышления сохраняет актуальность утверждения Платона в том, что организм не может функционировать нормально, если поврежден в своей системной целостности хотя бы один элемент. То, о чем мы с вами длительное время изучали, что если будет перекос хотя бы в одном элементе, все начнут сваливаться. Итак, следующий слайд – это геометрия в астрологии. И продолжает, вот смотрите, какой большой разрыв, 400 лет до нашей эры. То есть мы смотрели 6 тысяч лет до нашей эры, потом 400 лет до нашей эры. И Иоган, Иоганн Кеплер, он родился уже в 16 веке и предложил, что существует связь между пятью платоновыми телами, а значит, пятью элементами и шестью открытыми к тому времени планетами Солнечной системы. Согласно этому предположению, в сферу орбиты Сатурна можно вписать куб, в котором вписывается сфера орбиты Юпитера. В нее в свою очередь вписывается тетрайдер, описанный около сферы орбиты Марса. В сферу орбиты Марса вписывается додекаэдр, в который вписывается сфера орбиты Земли. И она описана около экосаэдра, в которой вписана сфера орбиты Венеры. Сфера этой планеты описана около Октайдра, в которой вписывается сфера Меркурия. Такая модель Солнечной системы получила название Космического кубка Кеплера. Почему нам это важно знать? Для чего я дала вам эту информацию? Сейчас очень много увлекаются астрономией в части раздела астрологии, да? но астрология от астрономии, она нераздельна. И очень часто смотрят на то, что планеты как-то на нас влияют, но как они между собой влияют друг на друга, а соответственно и на нас. Мало кто этим интересуется. Я вам здесь привела ссылки, чтобы вы поняли, насколько это важно. Звук. Звучание, мелодия и как это влияет на нас, потому что это усиливает влияние планет, космоса, звуки. Это энергия, которая к нам идет через космос и мы получаем ее в виде каких-то уже осознанных, воспринимаемых нашим слухом или не воспринимаемых, потому что есть частоты, которые мы не воспринимаем, но они на нас точно так же влияют и на основании вот этой партитуры, которую описал Кеплер, то есть он описал звучание каждой планеты, уже Хиндемит 450 лет всего тому назад, он сделал такую композицию, которая называется «Гармония мира». И я представляю вашему вниманию ее в следующей ссылке. Обязательно ее послушайте, напишите свое осознание, что вам не нравится. Но там присутствуют все пять первые элементы. Да? И современная обработка уже, которая в следующей ссылке, это то, что причесано с помощью синтезаторов, с помощью электроники, и то, что наш слух уже может воспринимать как нечто, что-то либо нейтральное, либо приятное. Но я вам предлагаю все-таки набраться терпения и послушать, и услышать эту красоту звучания именно в исполнении композиции хендемита. Дальше я вам привожу для вашей работы цвета, соответствия цветов, которыми мы тоже можем гармонизировать. Во-первых, мы можем одеваться в соответствующие цвета. Во-вторых, мы можем рисовать соответствующие цвета, ну, там, вольно или невольно, в нейрографике особенно. Это очень важно, да, когда мы, например, Делаем какой-то рисунок, что-то прорабатываем, вот, например, род сейчас очень важно эти моменты прорабатывать с родом, соединение, дать себе энергию, которая проходит через наше с вами поколение, насытить этой энергией своих детей пустить ее в космос для того, чтобы она развивалась дальше, потому что иначе будет тупик просто, понимаете? Человечество зашло в тупик. И у нас есть еще шанс выйти из этого тупика не через а, разрушение, да, грубо говоря, через ледниковый период пройти, а выползти и вытащить людей за собой с помощью вот таких знаний, которые помогают человеку представить свою Вселенную. Не кусочек каких-то знаний, которые дают прикладной вариант. Там, зарабатывание денег, проработки какой-то одной из проблем. да, То есть нужно широко видеть. Вот системное мышление сейчас полностью удаляются из школы для того, чтобы сделать функционального человека. Здесь соответствие чакры первых элементов расписано очень подробно, для того, чтобы вы понимали, какая чакра за какой элемент отвечает и что непосредственно вам нужно усилить с помощью цвета, с помощью музыки, с помощью платоновых тел, в общем, все, что вы хотите. И, конечно, с помощью еды. Вот здесь представлена таблица, но вы можете, если погуглите конкретно каждому первому элементу, вы можете увидеть и набор блюд, и э, какие-то диеты, и какие-то э, продукты более широко расписанные, никак здесь, да, потому что слайд очень большой, он не очень вписывается в эту историю. Некоторые вещи вообще невозможно скопировать, но у вас есть Google, пока есть Google, пока есть электричество. Вы можете эти знания куда-то переписать, распечатать, составить себе какую-то свою дорожную карту по еде. Какие непосредственно вам нужно сделать усиление пяти первых элементов? Не с помощью каких-то биодобавок, а с помощью еды. Это гораздо важнее, потому что это осознанный подход к жизни. И хотела бы закончить это видео, что вот непосредственно Альфред Перлет, то что сказал, это очень сильно откликается и для меня. «Важно во все времена быть в гармонии с миром и Вселенной, и прежде всего с самим собой. Что толку ехать в Тибет, если Тибет повсюду? Если ты сам себе Тибет». Вот э, э, подумайте, поразмыслите над этими словами, для того, чтобы написать вывод после просмотра этого видео и создания собственной дорожной карты, как вы будете начинать регулировать свои первые пять элементов. Ну а я с вами прощаюсь, жду от вас отзывы по этому тренингу и обязательно вам сделаем определенные плюшки за это.